Что такое лентайм я рассказывал в прошлом видео, сейчас расскажу как его установить. Немного конечно задом наперед получилось, но есть в этом логика. Не понравился лентайм, ну и нечего тогда смотреть как его устанавливать. Ссылка на первый скринкаст в описании поехали, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Заходим на сайт, скачиваем. Тут, кстати, есть установка через докер, о том, что это я рассказывал, ссылка также в описании, но там есть ряд тонкостей, я уж решил поставить напрямую, а про докер в ближайшее время сделаю большой курс и там как раз покажу, как ставить на примере Lean Time. Если не забуду, ссылку также добавлю в описании. Скачали и закидываем на сервер. Обычный хостинг, не VPS, у меня тут самый дешевый тариф, два сайта и на один из них закинем Lean Time просто в директорию. Вот у меня тут CRM стоит, интересно, он еще жив. Это Espo CRM тоже делал скринкаст и ссылка тоже, как ни странно, в описании. Да, жив. Не тестировал, но мне кажется, что нагрузка не должна быть серьезной, а значит на самом дешевом хостинге могут жить и сайт, и Lintime, и Espo CRM или что-то еще, что не грузит сервер. Так, создаем директорию, ну просто папку в корне сайта, не путать с корневым каталогом. И закидываем сюда архив. Можно сначала распаковать, потом закинуть, но можно и так. Пользуюсь WinSCP, но можно использовать любой FTP-менеджер. Много раз в связи с разными сервисами рассказывал, поэтому не буду повторяться. Надеюсь, как заливать по FTP, знаете. Если не знаете, наберите в поиске YouTube WinSCP в o -O -O -O. Да и по другим вопросам можете использовать подобный запрос. Почти точно я делал скринкаст по программе или процессу, который вас интересует. Кстати, при том, что WinSCP мне нравится, тут как-то сложно реализован процесс разархивации zip, поэтому я лучше просто это сделаю с помощью файлового менеджера от хостера. А вот файловый менеджер и разархивировать. Так, исходный архив можно удалять, даже нужно, чтобы не захламлять сервер. И теперь нам нужно, давайте посмотрим, переназвать configuration.php и внести туда информацию о базе MySQL. А значит базу сначала нужно создать. Опять же делается это на стороне хостера из админки. Бегит не рекламирую, хотя так часто их показываю, что надо будет с них запросить денег. Тут название базы, оно же является логином, если говорить про Бегет. У других хостеров может быть по-другому. Лин Ти. Что именно Лин Сова не знала. Все добавили и идем в Configuration. Он находится в папке config. Это такой технический файл, который отвечает за настройки приложения. Переименуем потом, сначала внесем изменения. Нам нужно указать логин базы данных, тот что, как я говорил, совпадает с именем базы, пароль, который мы задали и название базы, которое совпадает с логином. Localhost оставляем без изменений. Сохраняем и переименовываем в Configuration.php, вот так. Все. И идем по адресу ваш сайт слэш имя директории. Не забывайте, что здесь играют роль заглавные и строчные буквы. То есть все точно как на сервере и нет связи с базой данных. Короче, прошло 6 лет, помаялся, выяснил, что не так. Оказалось две ошибки. При создании базы в названии он переводит все буквы строчные, а в Configuration я указывал название и логин со строчными и прописными. Так что сразу используйте строчные. И во-вторых, выяснилось, что у меня устаревшая версия PHP. Нужно 8.0 и выше, а у меня 5.6. Опять же, если говорить про Бегет, то меняется это здесь, в сайтах, и вот здесь просто ставьте последнюю версию. Секундное дело. И все, теперь свельта имя директории slash install. Тоже, кстати, имейте в виду, что в первый раз нужно писать такой адрес. Что-то как-то непрезентабельно, но ладно. Логин пароль уже для первого пользователя LinTime. И опять что-то не так. Так, а теперь вот здесь у нас проблема. Он не подхватил имя директории в URL. Это тоже в configuration. Вот сюда нужно, причем не весь URL, а только имя директории добавить. Забегая вперед, скажу, что работало все кривовато и мне кажется из-за этого, поэтому лучше заводить либо отдельный домен, либо домен третьего уровня и направлять на директорию. Как это делать в скринкасте по доменам? Ссылка в описании. О, а вот теперь совсем другое дело. Красиво. Значит и дальше все заработает. Да, отлично. Ну и все, теперь просто slash t, то есть уже просто заходим в систему, установка закончилась. Логин, пароль пользователя, которого мы завели на предыдущем шаге, и мы в системе. Первым делом включаем русский язык, а о дальнейших шагах я рассказывал в предыдущем скринкасте, ссылка в описании. Как всегда посмотрю на реакцию зрителей, то есть вас, и если она будет положительной, сделаю небольшой курс. Потому как тут надо где-то 5-6 скринкастов, чтобы про все рассказать.